Ученые выяснили, что в пещере присутствует много микроорганизмов из царства архей, одна из основных форм жизни. Впереди долгая работа в лаборатории с отобранными пробами, которые помогут определить более подробную информацию о найденных микроорганизмах